При поясницы и крестца, самое главное, это, конечно, диагностика. То есть, нужно полностью очень точно посмотреть снимки, посмотреть положение позвонков. Ну, в ролике о диагностике позвоночника я все это показывал. Здесь я уже все это сделал, подготовили через растяжение, начинаем непосредственно править. Правка поясницы из-за большой силы квадратных мышц, разгибателей, она ну, такая не очень приятная. Делать движения по типу вот таких скольз. И где-то половину работы можно сделать вот такими или вот такими. но это далеко не всегда возможно. Приходится делать и подобное. здесь уже, здесь уже идет рефлекторный спазм и прессы и поясницы. Ну если допустим не получается расслабиться, то мы просто ждем минуту другую и продолжаем. Делая побыстрее, я опережаю мускулатуру, то есть до того, как она сформирует спазм. Это позволяет мне вкладывать очень мало силы. Результат достигать. С поясницей, конечно, нужно править крестец. Самое главное – разблокировать его в крестово суставах. Проще всего это достигается вот этим вот движением. Сюда и сюда. После этого, в зависимости от его положения, приходится его уже толкать. Пусть он разблокирован, но еще нужно ставить на место. Дальше успокоить разгибатели. Можно прямо пальцами по мышцам. И проверить на подвижность. То есть, если все на местах, то вот так вот я толкаю вдоль позвоночника равномерно идет мягкая такая волна никаких болей никаких неприятных ощущений ну и на руку я уже привык воспринимать то есть если я толкаю где-то я вижу напряг я его возвращаюсь доделываю и снова делаю вот так то есть короткое растяжение мышц оно стимулирует их перезагрузку восстановление к нормальному тонусу то есть это и тест и лечебное мероприятие сразу все в одном Некоторые мелкие смещения приходится перепроверять по нескольку раз. Так, в общих сортах я закончил. Теперь нужно будет перевернуться, полежать, расслабиться. И потом начинать закреплять упражнениями.